Доброго времени суток, все мои дорогие, Светины дорогие, все наши слушатели, зрители. Мы продолжаем наш проект «Шабаш», проект, который имеет вот такое вот интересное название, но это беседы, это разговоры, это ответы на ваши вопросы, и мы рады вас приветствовать. И сегодня у нас также интереснейшая тема «Присоединяйтесь». Слушайте, смотрите, пишите свои вопросы, потому что на основе этих вопросов мы будем строить свои эфиры. Всем привет, дорогие мои друзья, мои дорогие друзья и подписчики, а также Арины на различных платформах YouTube, Рутуб, Яндекс, Зен, ВК, Одноклассники. Мы рады вас сегодня всех видеть, и мы сегодня готовы ответить на ваши интересные вопросы. И сегодня я хотела бы обсудить такую тему, как ясновидение третий глаз. Очень много вопросов поступает в эту тему, и буквально я на своем телеграм-канале, который вот у меня является прямо здесь и сейчас, разбирала эту тему по письму, тоже как вопрос. «Я очень хочу, чтобы у меня открылся третий глаз». Я хочу быть ясновидящей такой же, как и вы. Я очень хочу, хочу, хочу, хочу, хочу. И причем самое интересное, что эти вопросы, они звучат постоянно. Я очень хочу все видеть, все слышать, ясно знать, ясно видеть. И, в общем, прям очень хочется. Давайте начнем с того, что. Опять же, это мое личное мнение, да, я говорю от себя. Возможно, оно будет иным у Светланы, возможно, оно иное у кого-то еще, но это мое право говорить то, что я считаю. Значит, давайте разберемся, что такое изначально ясновидение, чтобы ну, как-то мы разговаривали на одном языке. Ясновидение, яснознание, ясно чувствование. Ну и, собственно, и третий глаз. Отчасти этим обладают все. Отчасти этим, этим обладают все люди, и это называется интуиция. У кого-то она больше развита, у кого-то она меньше развита. Но если мы говорим уже в, скажем, концепции эзотерики, то это надо смотреть глубже, потому что... Есновидение это не то, что думает обычный человек. О, задал вопрос, о, открыл карты и прям тебе ясно видно, что человек делает, куда он идет, какая у него дорога, какой у него путь. Я все знаю, я все чувствую. Это как будто бы кто-то такой шлеп сковородкой по голове. И ты такой раз и все видишь, и все слышишь. Ни хрена подобного, так не бывает. А как бывает? Бывает так. В свое время, когда в 90-х годах я открывала, первое открывала в Москве, как раз-таки популяризировала эзотерику, и это были центры целительства, и туда входили научные деятели, очень много профессоров и так далее, и это было интересно, мы разбирали этот вопрос на уровне, способности человека воспринимать, ощущать, чувствовать информацию. И в том числе мы изучали очень плотно эти вопросы. Еще раз повторюсь, что каждый человек э, имеет эту интуицию, эту чуйку и этот элемент э, ощущения. Но на сегодняшний момент мы, если смотрим шире, то это абсолютная такая... Тема, которая э, идет из твоего развития, тема, которая идет из твоей э, обучаемости, тема, которая идет в ногу со временем. И невозможно быть ясновидящей какой-то сидящей в лесу бабушкой, которая оторвана от мира и которая, ну, которая не понимает вообще процессов, которые сейчас происходят. И ясновидящий – это тот человек, который в постоянном контакте с сознаниями, с процессами происходящими, с природой, с вообще всем, что сейчас нас окружает. И это огромный, огромный, серьезный труд самого человека. И я хочу сказать о себе. Вот я могу вам показать, чтобы вы понимали, да, Есновидение это не просто взять ответ, взять вопрос и ответить. Это в твоей голове раскрывается вот так вот коробочка, и эти все вопросы и ответы ты получаешь одновременно. Это называется работать в потоке, и ты их получаешь сверху, ты их получаешь ногтем там левой пятки своей левого мизинца отовсюду. То есть у тебя твое поле и оно работает именно на вот это вот ясновидение. И тогда, когда ты имеешь опыт, когда ты имеешь знания, когда ты имеешь вот эту вот силу взаимодействия с высшими наставниками, покровителями, и чем больше ты в этом варишься, развиваешься, и тогда тебе больше и больше начинает приходить, открываться каналы разные. Вот чтобы вы понимали, да, вот, вот то, что у меня там сзади, огромные стеллажи, тут огромные стеллажи, это всего лишь какая-то одна сотая тех книг, той информации, которую я прошла, читаю, обучаюсь, еще помимо тут везде, постоянно в каких-то там я где-то обучающих программах. Вот, например, что у меня из последнего. Велесова книга, да, здесь это очень интересно, это по славянской Тут одно, одно предложение уже, я сейчас покажу вам, просто если прочитать, уже мозги на бикрень сойдут, потому что это, опять же, к этому нужно готовиться, и вот это то самое ясновидение в том числе и есть. Вот, пожалуйста, вот такая вот огромная, огромная книга, это холити, холити, холистическая концепция о целостности, правде и религии. Это у нас... Часть первая. То же самое, если тут брать э, хотя бы одно предложение, просто страницу прочитать. Мозг пойдет на бикрень, А это надо изучать. И я это изучаю. Следующее ⁇ это то, что вот я конкретно сейчас читаю. Константин Устинов, человек сущий, том первый, а их пять томов, это мне подарил как раз-таки ясновидящий, который вот тут вот пишет, все, вот, вот, вот, вот, вот он пишет тут всякие разные. Кармический закон, зависть лярвы и так далее вот вот и это огромное количество информации и вот это вот моя самая замечательная это тоже том 7 криков профессор криков я уже как-то давно вам о нем рассказывала единый космос живая нить из жизни после жизни а профессор криков это доктор технических наук он уже ушел на радугу его сейчас нет это физико-химический факультет и это мой э Сосед, он жил в моем доме и преподавал у нас в Московском институте электронной техники в городе Зеленограде. Так вот, у него научно доказаны все а, вот эти постулаты с точки зрения физики, химии, а, именно практики заговорного слова. Если, если вы это начнете изучать, опять же, это с точки зрения, тут всякие вот эти формулы, но а, я уже тут формулы не читаю. Динамика равновесия живого организма, изучающая ауру. Ну просто вот, вот это вот все от этого сойти с ума можно. Вот сейчас, вот я, вот это вот. Значит, это у нас, вот руны. Он разбирал руны, разбирал руны, вот они, на химические, физические формулы, как они работают, и это не просто, знаете, о, эти ясновидящие болтушки, трататушки, это все уже... Понимаете, научно обоснованные, разложенные на формулы, какими вы хотите, там, вот, пишут, там, вот, все они, там, эти ясновидящие, такие, рассекие. Так вот, что я хочу сказать? Ясновидение – это очень сложный, тонкий процесс. А если я перейду, еще и скажу о том, что когда это все начинает в вас активироваться и открываться, по мере ваших знаний, по, весь, по мере вашей веры, по мере вашего роста, и вы начинаете видеть этот тонкий план, это мы только сейчас о физическом, это то, все тоже только физическое на материальном, физическом плане. Когда вы заходите в ментальные планы, когда вы, вы можете заходить в астральные планы и еще множественные планы и параллельные миры, которые с нами существуют, и видеть их, то вы просто сойдете с ума. Вы просто будете шизофреничкой, потому что психика не готова, психика неустойчива. Вы шарахаетесь от каждого сна, от каждой бабки, которая на вас не так посмотрела, не так. То есть вы на такой... Это не оскорбление, это констатация факта, что вы на такой ступени развития, что еще вы прошаете о том, что когда же у меня елки-палки откроются из навидения, да, зачем оно вам нужно? Да вы с ума сойдете, люди, о чем вы просите? Вы... Здесь, когда я работаю, у меня открытое ясновидение, я его могу… Третий глаз – это тоже ясновидение, это работа, шишковидные железы, они там, железы, они пересекаются и так далее, тоже все это научно казано. Так вот, если это все включается, это включается на 5-10 минут, я с этим разбираюсь быстренько, закрываю, хлопываю, чтобы не подключиться, не сойти с ума, и чтобы во всем этом мире… Жить еще, радоваться и улыбаться, еще с вами разговаривать, а не быть сумасшедшей теткой, которая сидит тут, не пойми, чего рассказывает. Поэтому для меня вот этот вот момент, и также у меня до какого-то возраста, там до 25 лет, у меня было открытое рентгеновское зрение, до 28. Это серьезное нарушение, я переболела всеми, какими только болезнями, Флойд до рака, я сказала, господи, отключите мне это рентгеновское зрение, оно мне нахрен не нужно и поэтому я пошла учиться на медицинского, то есть у меня медицинское образование и так далее, и так далее. Поэтому не надо просить, не лезьте туда, оно придет, оно придет, и открытие, ясновидения, видение, ясное чувствование, оно придет так мягко, корректно, экологично, и вы с этим сможете взаимодействовать, и вы с этим, самое главное, сможете помогать людям, а не обманывать людей, потому что большая часть того, что вы вопрошаете, связано именно с шарлатанством, с мошенничеством. Сейчас я ему расскажу все его путь. Да вы за, за этот путь, который расскажете, искаженный, исходя из вашей вибрации, получите еще и по шапке. Ну, это вот так пока кратко, конечно, могу говорить. Все, Светочка, даю себе слово, дорогая. Да, я тебя слушаю абсолютно полностью, согласна. Да, это такая тема, если просто сейчас по времени мы не уложимся, если я сейчас начну это все рассказывать, я просто действительно хочу задать вопрос людям. А зачем вам это надо? Вот действительно, а для чего вам это нужно? Вы думаете, что я вот проснулась в одно прекрасное утро и решила, ой, стану-ка я ясновидящий, и начала развивать свое ясновидение непонятно для чего. Нет, ребят, я с этим родилась. И если с этим рождаются то тогда уже конечно уже кто-то появляются учителя на жизненном пути которые корректируют как нужно себя вести откуда пришло куда пошло я в детстве когда ко мне приходили из потустороннего мира нетленные души призраки и привидения все что угодно я, я боялась я боялась ночью спать я все время со светильничком с ночничком и когда я пошла учиться у меня 93 вот если бы я знала что такая тема, я сейчас диплом свой положила врач биоэнерготерапевт сугестолог я его получила в 93-м году, ровно 30 лет назад, это мне было, вот начала я там в 19, 18-19 училась, где-то в 20 лет я получила, вот, и то были экзамены определенные, я сдала только с третьего раза, чтобы получить вот этот диплом, но дело даже не в том, мне не этот диплом нужен был, мне надо было понимать, кто ко мне приходит, зачем ко мне приходит, что вообще со мной не так, или я сошла с ума, или вообще что вообще творится» было очень много испытаний на моем жизненном пути, и, и тоже шла не, не совсем правильная дорога, как и все начинающие маги пробовали, и там, и там, и там, и там, куда-то не туда заходила, да, спотыкалась, и причем была очень сильно тоже наказана, и по здоровью, и долгое время не могла забеременеть, и вот только в 31 год я забеременела, в 32 родила единственную дочечку, тоже потому что это очень сложный и тяжелый путь, и почему еще мне перед этим закрывали этот канал чтобы я смогла очиститься от этого от всего потому что уже в 20 лет я уже лечила людей лечила и у меня в общем-то, закрылась именно такая женская скажем женская женский путь да, дорога перекрылась и я просила другого мастера чтобы мне закрыли закрыли все магические мои способности и закрыли мой третий глаз и все остальное, потому что я очень хотела семью, я очень хотела родить ребенка, реализоваться как мать, как женщина. Поэтому, ребята, не просите то, что куда вы не знаете, вот не лезьте туда, куда вы не знаете. Но я хочу сказать, да, Арина все правильно сказала, ты молодец, об этом можно, я сейчас могу рассказывать тоже очень долго. Я хочу для людей... Сказать, как они могут почувствовать, если ли в них вот этот вот дар, смогут ли они его развивать. И если, да, вот какие вам домашние задания. Пойдите в лес, обнимите дерево и почувствуйте его. Услышьте дерево, что оно говорит, что оно просит, что оно хочет. Приятно ли вам с этим деревом находиться? Вытягивает ли оно что-то из вас или дает ли что-то из вас? Вот прислушивайтесь к деревьям, послушайте пение птиц. Загадайте какое-то желание, задайте вопрос, и вы получите ответ от природы. Чирикнет птичка, скажет там да или нет, чирикнула да, не чирикнула нет. И потом посмотрите, и реализовалось ваше желание? Значит, была подсказка. Еще раз попробуйте этот опыт, потому что один раз может быть действительно ну, попадание просто. Второй раз там совпадение. А если уже третий, четвертый, пятый раз вам идут подсказки, и вы чувствуете, да, вот я задала вопрос, шерикнула птичка там, ветерок подул, и мне ответ пришел, и так оно и случилось. Значит, здесь, обратите внимание, здесь уже идет уже какой-то контакт с природой. У кого-то это общение с мертвыми. Пришли, пообщайтесь, поговорите со своим родом, с бабушкой, с дедушкой. Приснится во сне, даст подсказку, значит, у вас третий глаз открыт. Если темнота темная, не лезьте больше туда. Еще, знаете, я вспомнила очень хорошие... У нас по практике был, когда я училась на биоэнерготерапевта, сугестолога. значит, смотрите, если, чтобы работать с энергиями, нужно потереть руки, да, мы лечим человека или еще что-то, но эти способы все знают, как и Джуна, в общем-то, работала, возьмите банку, пустую банку, ну, здесь у меня стакан чая, берете пустую банку и крышку. Так вот, на крышке вы делаете отверстие, просовываете ниточку и на нитку оденьте фольгу, чтобы она вот как юла была, по центру. Вот таким образом. И в пустую банку опустите вот эту вот фольгу на ниточке и закройте крышкой, оставьте на столе до полного успокоения этой фольги, чтобы она на ниточке была и чтобы она не шевелилась. Разогрейте руки. Приготовьтесь и попробуйте сквозь банку пошевелить фольгу, потому что это чистый опыт, потому что если вы просто фольгу пошевелите, это может быть дуновение ветра, а в банке пустой, вы когда будете рукой двигать, то это вы двигаете энергетикой, и если вы сможете эту фольгу хоть немножечко передвинуть, Значит, у вас уже есть энергетические способности, то есть вы сможете уже лечить и энергетически руками ставить диагноз. Вот это вот первое, что сейчас пришло на ум, потому что у нас время, я так понимаю, ограничено, на эту тему действительно можно говорить много. Но знаете, действительно есть люди, которые рождаются, вот как нам говорили, есть кирпичные экстрасенсы да? вот человек даже не думал не хотел бог ему по голове кирпичом он все увидит все знает все слышит но ему надо подкорректировать другой рождается уже в какой-то семье потомственной да вот у меня прабабушка она лечила отливала заговаривала испуг снимала ее все знали вот, я была ребенком, я все это видела. Да, вот Ариночка уже машет, сейчас секундочку. Поймайте, то есть у кто-то родился в потомственной семье. Я знаю, я, ты, Арина, тоже родилась. То есть, ну, передаю тебе слово, продолжай. А, просто уже у нас тут звоночек 10 минут осталось, уже меньше. Я хочу сказать, что вот все правильно, я соглашусь со Светой. Есть потомственные, есть, которые можно развить, но просто это все будет идти от вашей души. Как, что, чего работать с этими потоками, с этой исцеляющей энергией. Я даю очень много на своих сейчас в закрытой группе «Круг силы». И у меня есть замечательная, прекрасная книга. Книга, в которой как раз-таки здесь диск, и есть выкладка на ютубе по закрытой ссылке, где есть потоки, как себя чистить, как себя восстанавливать, какими энергиями работать. Вот попробуйте эксперимент, который вам сказала Светлана. И инструментов у нас достаточно. Вот Свет, скажи, какие у тебя есть дополнительные инструменты, что за карты ты используешь в том числе в своей работе? Ну, вот смотрите, конечно, у каждого экстрасенса есть свой уровень развития и какого-то полета. Сначала я шла, допустим, через пробы, ошибки, спотыкалась, набивала шишки, и это мне знание, я благодарна, что у меня так было, да. Потом я уже помогала людям, и вот сейчас я уже вышла, естественно, на то развитие, когда мне хочется уже делиться своими знаниями людь с людьми. Ну, многие знают, да, карты, прям люблю эту колоду. Оракул запретных желаний. Ребята, во всех интернет-магазинах можете приобрести. Кстати, ограниченная серия «Оракул за чертогом» несколько у меня осталось. Ну, таро «Темных тю, э, откровений» вообще, по три или четыре у меня всего-навсего. Кто быстро сейчас сориентируется после этого эфира, тот сможет приобрести. Но вот эти у меня еще есть, да. Есть рудные северное сияние, здесь 6 наборов, вы видите 6 наборов, и прекрасный идзин из 65 карт. Еще у меня скоро выйдут еще колоды, поэтому кому интересно, да, и вот это вот, кстати, у меня, не случайно, наверное, лежит баночка защитная, на столе одна появилась, слышали, наверное, это точно. Кто хочет себе защиту, вот такую чудесную, удивительную в бутылочку, тоже можете обратиться. И, конечно, сейчас мы с вами на картах посмотрим. Вот на второй «Темных откровений» моя любимая колода – ну, несколько штук осталось. Давайте посмотрим, есть у вас способности или нет. Три карты мы будем с тобой загадывать. Да-да, давайте только побыстрее, чтобы мы уложились Очень в их быстро, Буквально быстро-быстро, без всяких э, долгих речей, да, нет. Есть ли э, способности? Три варианта. Первый, второй, третий. Загадывайте. Первый, второй, третий. Итак, вариант номер один. Есть ли у вас способности экстрасенсорные? Вы знаете, вы боретесь, пятерка жезлов – это борьба. Вы и хотите и экстрасенсорные способности иметь, и э, прекрасную жизнь семейную. Так не получится. Либо вы полностью поглощены магией, а уже семья уходит на второй план. Либо, извините, надо выбирать семью и простую жизнь. Вы, понимаете, вы дергаетесь. Поэтому это еще пока что не готовность. Нет, пока что не нужно. Э, даже близко, иначе... Совесть вас замучит, если вы туда залезете. Не нужно. Первый вариант – нет. Второй вариант – сама карта прям вот выскочила. Категорически – нет. Категорически. Если первый вариант – там еще борьба идет. Второй – нет. Двойка мечей. Нет. Вот Тупик. Не лезьте туда даже близко. Даже близко. Давайте посмотрим, что с третьим вариантом. Что с третьим вариантом. О -о -о. Третий вариант стопроцентное попадание. Это королева жезлов. Это настоящая ведьма во всех ипостасях. Так что третий вариант, кто загадал? Ведьмочки настоящие, магии, экстрасенсы. Ариночка. Я загадала, 3 третий, поэтому руку подняла. Ну что же, мои дорогие. Пишем, подписываемся, задаем вопросы, идем дальше. И, конечно же, рада была быть с вами. И вы включайтесь в наши поля, работаем, идем дальше. В добрый час. Всего хорошего. Пишите «Мечты сбываются» СВВВС и как? Арина, помоги. Арина, помоги. Да. Вот пишите два закрепа. Мой закреп СВВС, Светлана Веда, Высшие силы, и Арина, помоги. Представляете, два закрепа от двух экстрасенсов, я надеюсь, самые сильные да? экстрасенсы. И все у вас обязательно получится. Всех любим, всем пока-пока. добрый час.